Давайте подытожим, что мы о чем сегодня говорили, да, какие правила у нас будут с вами. Ну, не то, что правила, да, просто вот запомните себя, поймите это для себя, да, вы не садитесь сейчас на диету, вам не нужно делать резких движений в плане питания, делать резкие движения физические, да, нагрузки. И не нужно делать резкие движения в плане питания, не надо сразу резко ограничивать себя в сладком, если вы любите сладкое, пожалуйста, утром, да, вместе с завтраком съели там шоколадку, например, да, там две долечки, пироженку купили, например, да, ну все ешьте вы его, господи, это пирожен, не надо себя терроризировать, что тебе нельзя, ну вы съешьте его в правильное время, вы съешьте его утром, чтобы у вас эти все калории лишние, да, переработались в энергию в течение дня и вышли из вашего организма, а, но при этом вы себе даете задание, что я должна эту пироженку отработать, да, приседаю там 50 раз, например, сегодня, да, или там 3 подхода по 15 раз, а, или я 10 тысяч шагов схожу, да, или, кстати, у кого какие-то есть приложения, да, кто какие приложения себе закачивает на телефон, там делитесь тоже в чате, ладно, у кого есть приложение там шагомеры, бегаете вы, например, да, делитесь вот этим вот всем. И, например, там побегали, да, можно разделить пирожное на две части, это будет подвиг, да, он так, чтобы разделил и не съел сначала одну часть, потом вторую часть, тут же, что только от того, что делил. В общем, если вы очень сильно хотите, и вы чувствуете, что вам от этого плохо, и вас трясет, если вы не съедите, то съешьте. но при этом давая себе понять, что если я это съедаю, значит я это должен отработать просто, а не просто так, мне все можно, да, я на правильном питании, но мне иногда все можно. Вот, то есть вы себе просто должны понимать, что у вас должен быть баланс, вы что-то сделали, то, что вам нельзя, вы должны сделать то, что вам нужно для этого, да, то есть потренироваться, грубо говоря, то есть Пошли, вы, когда даже, например, приседаете, да, и вы думаете о том, что так, из меня моя пироженка выходит, потому что вот Оксана здесь, да, сейчас наш тренер, мне нравится, прям, когда она ведет тренировки, говорит, что вы тренируетесь мозгами, у вас у мышц есть мозги, да, завтра, нет, завтра отработаете, это неправильно, надо сегодня… Потому что не у всех есть возможность да, прийти к тебе на тренировку, должны у себя тоже дома отработать. Мне нравится, когда она говорит, вы работаете мозгами, да, даже когда приседать, вот у меня, например, сначала не получалось приседать и зажимать там мышцы потом ягодичные. Вы говорит, приседаете, встаете и зажимаете мышцы ягодичные. Я их просто не чувствовала, эти мышцы. А потом через несколько тренировок я начала их Чувствовать и понимать. Я даже могу сейчас вот судить на вебинар, говорить, ну, рассказывать, да, и свои ягодичные мышцы качать, понимаете? Вот, поэтому у нас все вот в голове здесь. Если вы вот это понимаете, да, вы должны действительно научиться. Вот отсюда у вас все должно уйти. Не просто, что у вас там хочет ваше чувство голода, да, а именно вот действительно, что нужно вашему организму нужно это понимать. Так, это я сказала, сказала. То есть наша задача перейти на правильное питание не временно, да, вот на месяц, а на постоянной основе. И наша задача за это время как бы начать менять вкусовые привычки. Что значит вкусовые привычки, да? Когда вам постепенно не захочется уже вредную пищу. То есть вам не захочется покупать копчености. Там. Хочется вот вам, например, курицу бриль вы любите, да, но ну, сделайте ее дома. Сейчас продаются пакеты вот эти вот, да, в которых можно запекать. 10 рублей пакетик стоит. Взяли курицу свежую, не стругали, взяли туда морковку, картошку, вот этот пакетик в собственном соку, без масла, без жарки у вас в духовке все готовится. И не надо майонезом там заправлять, это вот мазать все, да, пачкаться, просто засунули все туда. Все, вот чем проще продукт готовится, да, пища готов, тем это полезнее. Все, так что как бы, ну, все просто, не усложняется просто, главное. Так, есть какие-то вопросы у вас? Модель тарелки понятна, девчонки? Вот самое главное, модель тарелки, это понятно. Мы теперь должны в чате видеть теперь вот ваше блюдо, именно вот 3 четвертых, кто снижает вес, 3 четвертых у вас на основные приемы пищи должно быть овощи. Старайтесь делать именно овощи, семечки можно греть справа, старайтесь овощи, Сырые, да, использовать, то есть свежие, ну, те, которые требуют термической обработки, там, брокколи, брюссельская капуста, там, например, вот эти вот стручковая фасоль, это, да, естественно, вы будете обжаривать, тушить и так далее. А... Сейчас скажу про семечки. Но все остальное старайтесь вот именно в свежем виде. И мы должны видеть ваш, вашу модель тарелки. Да? То есть вы сами должны видеть свою модель тарелки, понимаете? Когда вы скидываете фотки в чате, вы должны видеть свою модель тарелки, понимаете? Про семечки. Что тут так много У любителей семечек, что ли? Ну, посмотрите вообще состав да? на 100 грамм. Они очень калорийны, хотя мы не считаем калории, да, но а, в этом случае стоит задумываться об этом, да, и а, буквально горточку, ну, если вы так любите, горточку съедайте. но ну, возьмите, попробуйте вместо этих семечек а, либо взять тыквенные семечки, либо сделайте нюсли. вот я сейчас вам поставлю видео, да, а, мюсли или гранолу, да, то есть, ну, похоже, когда вы смешиваете изюм, разные виды семечек, что там овсянку, да, все это зажариваете в духовке, это получается как такая сухая масса, да, ну, из этих вот продуктов вкусных, полезных, да, там можно добавить ну, мы не только любим, а курагу, например, чернослиб, такие вот сухофруктики, а, и вы потом можете либо это делать как завтрак, заливая кефиром или молоком, да, либо сели взяли горстку гранолы себе или взяли горстку нутлей вот этих вот и вместо семечек погрызли. Вы, во-первых, насытитесь. Для кого-то нужен этот процесс, конечно, я понимаю, да, надо вот почистить семечки, ну буквально там щепотку. от того, что я вам сейчас скажу, сколько надо кушать, да, и сколько вы реально съедите, зависит только от вас, поэтому. Все вот здесь просто. Ну все, раз вопросов нету больше, кроме семечек. Там больные вопросы, смотрю. <запись>, запись сейчас выключу. Я вам запись поставлю. Ой, видео поставлю сейчас. Как сделать нюшный.